Глава 35. Соломон. Народ любил Соломона и слушал его во всем, как прежде он слушал Давида. Господь послал к Соломону ангела, чтобы тот в ночном сновидении наставил его. Во сне Бог беседовал с ним. И сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость,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 и если он будет ходить пред Господом в чистоте и праведности и со всей искренностью соблюдать его уставы и постановления, то Господь обещает утвердить его царство над Израилем навеки. Соломон осознавал масштабы работы по строительству Дома Божьего. Свои переживания он излил Богу. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? Вторая книга Паралипоменон, глава 2, стих 6. Господь услышал молитву Соломона и даровал ему мудрость, которую он предпочел земным богатством, почестям и долгой жизни. Он был самым мудрым царем, когда-либо сидевшим на престоле. Бог дал ему разумное сердце. Он написал много притч и песен. Его жизнь ознаменовалась многолетней преданностью Богу и честностью твердыми принципами и строгим следованием Божьим заповедям. Он с величайшей мудростью руководил всеми важными государственными делами. Добросовестное выполнение указаний по строительству самого величественного здания, которое когда-либо видел мир, прославило его и среди остальных народов. Бог благоволил к нему и благословил его во всем. Все народы, Признавали и восхищались его удивительными знаниями и мудростью, добродетельным характером, величием и властью. Люди приходили к нему со всех концов света, чтобы узреть безграничное могущество и приобщиться к мудрости, получив наставление в разрешении трудных дел. Построенный храм Божий отличался непревзойденным богатством, красотой и роскошной обстановкой. По окончании строительства храма Соломон собрал весь Израиль, и многие из чужеземных народов также пришли, чтобы стать свидетелями освящения Дома Божьего. Церемония прошла с небывалой торжественностью и великолепием. Обращаясь к присутствующим, Соломон стремился разрушить суеверие, гнездившееся в сознании языческих народов по отношению к Иегове. Он убеждал их, что Бог Израиля не похож на языческих богов, ограниченных стенами возведенных для них храмов, но что Он снизойдет Своим Духом к народу, когда тот соберется в доме, посвященном для поклонения Богу. Склонив колени перед Богом, в присутствии огромного собрания, Соломон возносит моление. Он вопрошает «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя». «Тем менее сей храм, который я построил». Третья книга царств, глава 8, стих 27. И продолжает затем. «Да будут очи твои отверстия на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем». Третья книга царств, глава 8, стих 29. девятый.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 Ибо во век милость его. Вторая книга Паралепоменон, глава 7 стихи с 1 по 3. В семь дней продолжалось освящение Дома Божьего, и после завершения всех церемоний сказал ему Господь: Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветился и храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек.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 Третья книга царств, глава 9, стихи с 3 по 7. Если бы Израиль оставался верным и преданным Богу, это славное здание простояло бы века, как незыблемый памятник особой милости Бога к избранному народу. Их называли особенным народом, потому что они одни среди всех племен, населявших землю, сохраняли истинное поклонение Богу, соблюдая его заповеди.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 которое Он заповедал Отцам нашим. Третья книга Царств, глава 8, стихи 57-58. «В искренности своих побуждений Он воззвал к народу Израиля. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». Третья книга Царств, глава 8, стих 61. До тех пор, пока Соломон неукоснительно соблюдал заповеди, Бог держал свое слово и был с ним, как был с Давидом. «Ты сделал работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и в правде, и с искренним сердцем пред тобою». Третья книга царств, глава 3, стих 6. Эти слова были достаточно весомыми, чтобы заставить всех скептиков умолкнуть относительно того, что Бог покрывает грехи Давида и Соломона. Бог был милостив к ним, когда они ходили в истине правде и искренности сердца. Бог благоволил к ним настолько, насколько они были ему верны. Соломон много лет вел праведную жизнь перед Богом. Бог даровал ему мудрость судить людей беспристрастно и милосердно но даже этот возвышенный, образованный и некогда добрый человек пал, поддавшись искушениям, связанным с процветанием и высоким положением. Он забыл Бога и оставил те торжественные обещания, которые обуславливали его успех. Он избрал путь, по которому следовали другие правители, взял себе много жен, что противоречило Божьему замыслу. «Бог велел Моисею предостеречь людей от многоженства, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно». Второзаконие, глава 17, стих 17. Истинная добродетель на небесах приравнивается к истинному величию. Ценность человека определяется его моральными качествами. Человек может обладать богатством и интеллектом, но при этом ничего не стоит, потому что на алтаре его сердца никогда не пылало пламя добродетели, ибо его совесть сгорела, почернела и обуглилась от эгоизма и греха. Когда похоть плоти овладеет человеком, а злым страстям плотской природы позволяется господствовать, тогда скептицизм в отношении реалий христианской религии – поощряются и выражаются сомнения, словно сомнения являются особой добродетелью. Жизнь Соломона могла бы оставаться такой же выдающейся до самого ее конца, если бы он сохранил добродетель. Но он пожертвовал ею в угоду похотливой страсти. В молодости он обращался к Богу за советом, потому что доверял ему. Бог избрал Соломона, и даровал ему особую мудрость, поразившую весь мир. Его силу и мудрость превозносили по всему миру, но его любовь к женщинам была его греховным недостатком. Эта страсть оказалась ему неподвластна и стала для него ловушкой. Жены привели его к идолопоклонству, а мудрость, которую дал ему Бог, была удалена от него. Он утратил твердость характера и стал больше похож на легкомысленного юношу, колеблющегося между добром и злом. Он поступился принципами и погрузился в омут греха, таким образом отдаливший себя от Бога, источника своей силы. Он стал беспринципным человеком. Когда-то мудрость была для него дороже золота Афира, но, увы, похотливые страсти одержали победу, его обманули и погубили женщины. Какой урок для будущих поколений, чтобы они не оставляли бдительности? Какое свидетельство того, что необходимо черпать силы у Бога до самого последнего вздоха? В битве с внутренними пороками и внешними искушениями потерпел поражение даже мудрейший и могущественный Соломон. Нельзя допускать даже наименьшего отклонения от строгой добродетели». Удерживайтесь от всякого рода зла. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5 стих 22. Вспоминайте Соломона, среди множества народов не было царя, столь возлюбленного Богом. Он пал. Он отошел от Бога и развратился по такая похотливым страстям. Это самый распространенный грех нашего времени и его размах ужасает. Никто, кроме человека чистого и смиренного, не может находиться в его присутствии. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Псалом 23, стихи 3-4. Сердце Соломона отвернулось от Бога, когда он завел множество жен из языческих народов, Бог недвусмысленно запретил своему народу вступать в брак с иноплеменниками, потому что он избрал их своим особенным сокровищем. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Третья книга царств, глава 11, стих 4. «И разгневался Господь на Соломона за то,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 и отдам его рабу твоему». Третья книга царств, глава 11, стихи с 9 по 11. Господь через своего пророка известил Соломона, что решил в отношении него. Он не даст ему больше процветать, но поднимет против него неприятелей, и он больше не будет единственным царем на престоле Израиля. Если бы Соломон умер прежде своего отдаления от Бога, то его жизнь можно было бы назвать одной из самых благословенных за всю историю человечества. Но он запятнал ее, явив своей жизнью поразительный пример слабости мудрейшего из смертных. Самые величайшие и самые мудрые люди, несомненно, потерпят неудачу, если их жизнь не будет отмечена доверием Богу и послушанием Его заповедям.